Что мне делать у меня с крыши очень сильно течет аж прям вон ручьем всем привет хочу показать видеоматериал от подписчицы канала МД гулькевича просьба сделать максимальный репост видео и фото снимки были сделаны в городе Гулькевичи, в западном микрорайоне дом 7 Пока наши власти администрации городского и районного поселения бездействуют с ТСЖ Березовым, людей заливает. Идет порча имущества. Два года в городе Гулькевич западного микрорайона дом под номером 7, жильцов пятых этажей заливает атмосферными осадками. Любые осадки для нас это муки. Помогите нам добиться справедливости. Мы хотим кричать во все инстанции, но там одни отговорки и отписки. Более того, споры могут проникнуть в организм человека через кожу, нос и рот. Контактируя с кожей грибок может стать причиной многих заболеваний. Наиболее часто встречающимися заболеваниями при наличии сырости и плесени в квартире являются бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройство желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения, головные боли. Многие типы плесени, которые распространены на территории страны СНГ, являются патогенными формами. Плесень в углах, на потолке, в ванной комнате. Долгое контактирование может привести к таким серьезным патологиям, как поражение печени и почек, эмфизема легких.